когда вы пьете алкоголь Вот. <сос> <сос> вот. <сос> не, ну <сос> это нужно быть заядлым алкоголем, чтобы тебя болел Не да. обязательно Прикажи зубы, чтобы он не болел. Да, да. Не знаю, когда пью ненормально все. Я достаточно много Но, короче, речь идет о том, что... Да, Арсин второй вопрос, да. Арсин, да. У кого-то чего-то болело, ведь кроме этот самого в теле, да? да, да все болело. Все да. болело а, как а какой да. орган чувства мозг. мозг. Мозга нету в перечне органов и чувств когда, почему зов больше всего это когда болит больше всего нет, кажется что он нет. больше слов или поясница вы совершенно правильно сказали да Только вот мы сейчас разбираем Шумушение. такую вещь мы говорим что человек воспринимает да. все через органы чувств через ну, через науки же говорим да, да, да, да. да. и перечисляем там зрение осязание там обоняние слух там вкус вестибулярный аппарат